и снова здравствуйте еще раз здороваюсь с вами дорогие друзья клоун тим против фух убил карта мираж best of 1 формат данной встречи и кроме как мираж мы с вами сегодня больше никакую карту не увидим так одну секундочку я заметил косячок небольшой ну вот сейчас мы его поправим все сечок устранен, а то ребята подсвечивались немножко не теми цветами. Ну, собственно, клоун-тим, команда из СНГ, фух, убил по большинству игроков, я присудил ребятам, э, флаг э, Российской Федерации. Ну, собственно, опять же, исходя из их э, мест, которые у них указаны да, в профилях. Ну и, в общем, ну что, Мираж. Мираж замечательная карта. Одна из моих, наверное, самых любимых. но ну, довольно-таки простая. И в целом в Counter-Strike Global Offensive довольно уже заезженная карта. В 1.6, например, она не является столь, столь же заезженной, как здесь. Наши выигрывает команда. Фух, убил. Ну и я уже в предвкушении смены сторон. Не верю я в то, что все останется так, как есть. По-моему, должны ребята поменяться. Ну, это так, опять же, по логике. Если по дефолту с другой с другой стороны, может быть, команда, фух, убил, примут интересное решение, начнут в атаке. Такое тоже практикуется. Не всегда, не везде. И, кстати... Нет, что это? Подождите. Нет, смена все-таки произошла. Так, тогда одну секундочку. Мне нужно поменять команды местечками быстренько. Так. Вот так. Вот теперь все правильно. Итак, состав команды Фух убил. Это Домино, Фьюриус, Ми, Абдуразис, Шарк и Уайт, з з клоун тим в свою очередь. Это Фасти, Фейкснап, Вантап, Полтосина и Скаф. Сразу говорю, что никнейм последнего игрока я заранее заведомо закидывал в этот, как его, господи, в Google переводчик и включал озвучку. Google переводчик мне подсказал, что это Скаф. Поэтому именно так мы его и будем называть. Ну, а пока у нас клоун-тим в атаке, кстати, преуспевают. В целом раунд получается достаточно неплохой. 4 в 2 с захваченной точкой А. И стоит мне только об этом упомянуть, что как бы раунд неплохой. Так он сразу заканчивается. И команда клоун-тим выигрывает первый матч-поинт в этой встрече. Открывают счет. Ну, разумеется, разумеется, дорогие мои друзья, одним раундом никогда ничего не ограничивается, и, да и в целом победа в пистолетном раунде, как правило, ну, не дает гарантии на то, что матч будет бесшовно проходить и далее, да, потому что можно взять пистолетку, проиграть следующий раунд, да, такое у нас практикуется в Counter-Strike довольно часто, в CS GO так тем более, в 1.6 это еще можно не всегда увидеть, но в CS GO это... Частая история. Домино. Два минуса. Ай да удержание. Еще и шарк 37 минус ван tab Но тут атака сыграла о -о очень грязно, очень нехорошо. Фьюриус Ми минус полтосина. Последним остается фейк снэп. Два соперника здесь находятся в непосредственной близости. Но есть автомат Калашникова. Это, наверное, конечно, плюсовенько для сложившейся ситуации. Но, правда, конечно, опять же, без гарантий пока что. Но фейк снэп. Помогает своей команде выиграть этот непростой раунд. Однако, конечно, все девайсы, кроме Калаша, были выбиты. То есть это как бы экономический урон. Да, я понимаю, что не такой уж прямо сильный, чтобы расстроиться и тельтануть. Но, однако, придется тратить дополнительные деньги, которые могли бы сейчас просто копиться. Вот у Антапа, например, ноль. Просто ноль. А ведь мог как бы... Откладывать деньги на, <смех> на предстоящие раунды, в любом случае девайсы когда-то будут теряться и ничего с этим не поделаешь Ну, проход через мидл, в спине пытается работать игрок обороны, это Абдурозик, который получает от вантапа по голове, фейк снэп, забирает вайца, пытается фасти забрать соперника в коннекторе, но соперник отстреливается, минусы на точке Б и, в общем, последним остается Furious Me. Ну, тяжелая ситуация. И объективно, конечно, скорее всего, не выигрывающаяся. Ну, может быть, получится, например, отжать у кого-нибудь какой-нибудь интересный автомат. Но, может быть, только разве что не сегодня, дорогие друзья. Так что это уже третий раунд для команды Clown Team. И вообще, конечно, здесь казалось бы, все по дефолту. Фух, убил, выиграли. На живой раунд. Выиграли возможность выбрать сторону. Определились с тем, что хотят начать за сильную, но из-за неудачного пистолетного, сами видите, как матч пошел совсем не по, не по тому направлению, как хотелось бы наверняка обороне. Но сейчас первый девайсный раунд, и вот, наверное, от этого девайсного раунда, по сути, нужно пытаться оттолкнуться и двигаться как-то дальше. Ну, тут вопрос в другом. Вопрос... Действия атаки позволят ли... Куда-то отталкиваться и что-то здесь делать Просто на морозе вообще ничего себе Фейк снэп Просто на ноге выходит Без гранат, да, там летела дымовая шашка Из ямы, но тем не менее На шифте выйти вот так, вот это смело На самом-то деле, это очень смело Домино Последний, один против Трех соперников, был против четверых Но полтосинку удается Забрать, не удается забрать, правда, Скава Ну и на этом, собственно, раунд заканчивается Победой команды Клоун Тим Пока что стандартно ребята из СНГ выигрывают раунд за раундом Планомерно, уверенно <связано> Простите, дорогие друзья И сложно представить, какие проблемы могут быть у игроков атаки При учете того, что у соперника снова нет денег Ну как бы нет адекватного бая это уже, знаете ли, большие-большие проблемы, да Первая армора это очень замечательно Даже есть один-второй армор с Фамасом uh, Который, кстати, находится на точке Б. И именно сюда, между прочим, игроки атаки идут. Ну, я бы сказал, что это не везение, потому что открываться под один единственный девайс не смертельная ошибка. Но в любом случае, открываться против пистолетов было бы попроще. Вантап. Без вантапов, конечно, но три минуса все-таки умудряется сделать. Минус один от скава. И абдрозик последний против тройки своих визави. <смех> вот это называется вантап Вот это вантапчик Именно так он и должен выглядеть Удается еще и попасть по скаву Прежде чем фейк снэп со снайперской винтовки Делает последний минус в этом раунде Ну, пока 5-0, тактическая пауза Что, естественно, смотрится в данной ситуации нормально Пауза от обороны Абсолютно адекватная, абсолютно понятна. Если это взяли, конечно, именно они Может быть, это взяли... Клоуны, например, потому что кому-то нужно было срочно отойти по делам, а точнее вылетел у нас игрок, как несложно заметить, да, собственно говоря. Бот Бретт у нас здесь появился, а, ввиду того, что один из игроков а, клоунского состава, так сказать, да, покинул... Родные пенаты. Проблема, кстати, на самом деле в этом рисуется достаточно серьезная, потому что кураж, который сейчас был, в общем-то, уже набран достаточно неплохой такой буст по раундам, буст по морали, возможность играть и... Давить соперника от раунда к раунду, сейчас у клоунов просто потеряется. Вот, собственно говоря, в чем неприятность этого момента. Да, допустим, даже сейчас пятый игрок успеет вернуться. Это все равно не сильно что-либо поменяет. Потому что, ну, просто потому что. Да, успевает вернуться игрок. Баба-ба-ба-ба-ба. -ба -ба -ба -ба, хотел сказать обороны, но нет, конечно, игрок атаки успевает вернуться. Но сбились и сбились немножко, как мне кажется, игроки атаки То есть вот сейчас тот самый темп, который они набрали, достаточно хороший, который надо было бы дальше держать Ой, furious me Первые выстрелы промах, фазум заходит хорошо, минус полтосина Следом минус скаф И что-то игроки атаки не спешат со своим выходом Вроде девайсы есть, реализовать их Uh, сидя на, простите, пятой точке Не получится, нужно действовать Хочется или не хочется Отличный молотов, кстати By the отличный молотов Два минуса от шарка Вот, собственно, один неудачный молотов Который можно было бросить Но на самом деле, как я уже ранее сказал Здесь было все слишком очевидно При такой ситуации, которая у нас с вами сейчас была Я не верю в то Что игроки атаки будут дальше выигрывать раунды То есть этот раунд априори будет отдан как бы прискорбно это не звучало. Залетает молотов. Естественно, этот молотов провоцирует к открытию фейк снэпа И он, конечно, выходит прямо вот в лапы вражеского снайпера. Счет в матче становится 1-5. Фух, убил. Команда а, забирает первый матч-поинт в этой встрече. Ну, начало положено, как говорится. И это вроде бы как уже хорошо. Достаточно неплохо. Но с другой стороны, ведь этим иногда команды умудряются ограничиться. Посмотрим, посмотрим, что будет. Гадать здесь, я думаю, смысла никакого нет. Тем более, это все равно, что смотреть матч по Counter-Strike 1.6 э, на карте Dust 2. Это слишком дефолтная карта, на которой все прекрасно умеют и понимают, как нужно играть. Два минуса от атаки, два минуса от обороны. И как сейчас много соперников мог забирать Акул. Акула, Но не забрал. Не забрал, потому что соперники вовремя сумели... Понять, что вообще происходит, что их сейчас просто в бочину будут расстреливать Сегодня зрителей мало, в это время был народ больше Ну, что поделать, бывает такое, бывает Ничего страшного Главное, что этот матч все-таки выйдет все равно потом в записи Кто не, не смог прийти на трансляцию, посмотрит по записи Минус полтосинка в исполнении вайт, зэц, И вантап остается один в два Оп, соперники открываются из-под КТ Из дымов Будет пытаться поприветствовать своих визави в антап. и врубает white ЗЗЗ. Ну, я даже не знаю, как прокомментировать последнюю перестрелку. Она выглядела достаточно забавно. Очень сложно было попасть что одному, что другому. Но в результате домино попал побольше чуть-чуть. Так, енот, я вам уже отвечал. Собственно, мой ответ не поменяется, такие вопросы я не обсуждаю Это вопрос коммерческого характера, только в личные сообщения От того, что вы каждый день будете приходить на стримы и просить меня прорекламировать э, ваш канал Я его не прорекламирую, еще раз повторюсь Вот, не прорекламирую Умоляйте хоть на коленях, хоть что Это исключительно вопрос, опять же, еще раз повторюсь, коммерческий если вы хотите рекламу своего канала, это стоит денег, и цена обсуждается в личные сообщения. Вот так вот, то я вам что-то здесь просто так на коленке за бесплатно рекламировать не буду. 4 в 3, оборона в большинстве, атака в меньшинстве, и выход, в общем-то, захлебывается ввиду, как минимум, еще и поджима со спины. Минус по фейк-снэпу, и опять два игрока атаки, ой, еще и прострелом залетает по... А, Вастику, ну, последний остался Вантап, по Вантапу есть информация Странно, кстати, что Вантап даже не смотрел, как бы, <coughs> простите, а, не смотрел на ковры Вообще-то, как бы, была стопроцентная информация, там два трупа из команды Клоун Тим осталось Ну, ладно, не посмотрел, не посмотрел, там, в принципе, ничего бы сильно не менялось Прилетел Молтов в ноги, и если бы он сидел и чекал ковры, то он просто в Молтове бы сго сгорал Поэтому... Хочешь, не хочешь, а вариант один-единственный. Вариант умирать. Неприятный вариант. Что с этим поделать? Ну, собственно, мидл. Полностью, практически полностью занят всей командой клоун-тим. Мидл разве что единственный игрок, который туда не пошел. Это фейк-снеп. Он в данный момент у нас под спотом Б, Где-то гуляет. Домино попадает в голову у по, Следом минус полтосина. Ну, как-то я хочу сказать слишком легко Слишком легко позволяют снайперу открываться и отстреливать потихонечку по одному всех своих соперников Ну, здесь визуальный контакт, у нас фастика и куча соперников на меду В общем, он тоже стопроцентный труп, даже невзирая на попадание по вайту И сделанный минус, собственно говоря ну, хорошо. Даже сейчас еще и от фейк-снэпа погибнет э, вражеский снайпер. Погибает. Следом еще один минус. Ну, можно красиво обставить. Но спалился уже, к сожалению. Ой, молодца, молод... Сглазил. Молодца, сглазил. Бывает такое, бывает, к сожалению. Очень был близок к затаскиванию фейк-снэп. Но не повезло. Буквально одного соперничка не хватило для того... Чтобы сделать килы и выиграть раунд Таким образом мы получаем 5-4 И вот вам, пожалуйста, та самая пауза В результате вылета одного из игроков Атакующей стороны Все работало хорошо Но не сработало Ах, Бывает, короче говоря, бывает Что уж здесь говорить Маг-10 в руках фастика. минус по шарку. Вантап следом сбивает вайт, зэ домино минус фейк снэп. И отгораживаются дымами игроки атаки, успевают поставить бомбу. Ну, в целом, точку Б как бы здесь надо держать, просто, просто ее нужно не отдавать. Не все, правда, с этим справляются. Вот Вантап уже показал нам, что как, как не надо удерживать точку, да, что не надо ходить везде пытаться проверить и все просмотреть. Кое-когда нужно дать инициативу в руки сопернику. Фастик. Хорошие два минуса. Фьюриос ми минус Скаф. Один в два. Завершающее слово за полтосинкой. И счет становится 6-4. Спустя огромный промежуток времени команда Клоун Тим все-таки просыпается и берут... Point. Ну как огромный промежуток времени. Четыре раунда для кого-то, конечно, это может быть и много. Для кого-то может быть и мало. Опять же, с другой стороны, оборона это сильная сторона. И нет ничего удивительного в том, что команда Фух убил. Набирают раунды. Потому что, опять же, они играют за сильную сторону. Занятие Медап. Полтосинка минус white, Z Домино минус Полтосина. И здесь в Молтове сгорает домино. 4 в 2, еще один Молик в коннектор. Хороший, кстати. Молик, не позволивший Абдурозику выйти в аркаду. Ну и в результате обдурозик размениваясь, теряет и тиммейта. И попутно еще и теряется раунд 7-4. Хороший счет для атаки, уже при любых раскладах вещей. Даже если они 8-7 проиграют, то, как по мне, для команды, которая играет в атакующей стороне, очень и очень хороший. И, что самое главное, играбельный счет. Даже если во второй половине что-то пойдет не по плану, то в любом случае остается очень неплохой задел на потенциальный камбэк. Ну, если вообще, конечно, это понадобится. <сORTS> <сORTS> <сORTS> <сORTS> Боже мой, похоронку выписывает. Три ваншота Сигла от Фьюриус серьезно? Ну, блин, и вот если бы это был бы хедшот, это вообще был бы огонь. Но, тем не менее, 4 минуса на дигле, дорогие друзья. Квадрокил оформляет... Как вообще? Что это такое? Что, что он съел? Просто что он съел? Ну, фастик, я не знаю. ну тут, конечно, спасет чудо. Надо убивать всю атаку соперников. Ну, за исключением, конечно, домино. Уже убиенного. Но есть четкое понимание того, что последний игрок атаки находится в апсах, собственно. Его сейчас здесь, конечно же, будут ждать. Вопрос аркады. Ну, аркада, да, отличный тайминг. Эйс, дорогие друзья, эйс. Фьюриос МИ не остановился. Пошко, пошкол, простите, пошел искать э, последнего оппонента и нашел его. Нашел, и, собственно говоря, минус 5. Подвел красивую черту под этот раунд. 7-5. Респектулечка, респектулечка. Эйсы далеко не всегда удается сделать, да еще и так. Вроде бы твои соперники и при девайсах, и при гранатах, а ты просто отщелкиваешь одного за другим, имея всего-то навсего пистолет, сильно не напрягаясь. Шарк через дымы, кстати, попал. Кстати, попал по скаву. Снял с него 26% здоровья. И это... Вот это да! Вот это фастик удивил. Ну, даже я бы не сказал, что удивил. Скорее впечатлил. Ваншотик хороший. Минус домино. Ну, теперь, в общем, начинается просто технический момент. Это реализация численного перевеса, потому что он есть у игроков атаки. Но вопрос, опять же, техники. Сумеют ли показать, что эту самую атакующую сторону <coughs> в большинстве можно вполне себе... Где гранаты? А, ну где гранаты? Ну, ну, их нет, собственно. Две флешки и дым. Но странно, на самом деле. Странный выход на точку А. Вроде бы попытка занятия коннектора... Я даже, кстати, честно скажу, не сразу понял, что это фейк-снэп зашел в спину к сопернику. Я подумал, что это просто КТшник какой-то бежит к своему тиммейту. Хотя на самом деле все было совсем не так. Зачем-то вступают клоуны в перестрелки, которые в данной ситуации абсолютно не нужны. Пошли бы попытались поставить бомбу, да перегруппировались бы! Вот это попадание вантапа в голову. Ну все, фейк-снэп остался один. Вот. Как бы зашел в спину, сделал минус Потом еще и отстрелил одного перетягивающегося игрока обороны Ну, лев, лев просто не иначе Но есть один очень и очень неприятный момент Да, что этого льва пока как-то не сильно поддерживают в результате Снова Furious Сми продолжает уничтожение оппонентов И это уже 6-7 Ну, как бы, как я уже говорил, даже 8-7 вполне себе нормально будет смотреться и вполне себе, наверное, 8-7 получится, как мне так кажется Дойдут сейчас до этого, потому что экономика сейчас не сильно вменяемая Закупаются, в общем-то, не особо подсчитывая экономику, да То есть, насколько захотели, настолько и закупились Ну и готовится прокидывать, по всей видимости, точку А Ну, если посмотреть, то все, <coughs> простите, становится понятно, да Жесткая, достаточно сильная прокидка спота А Молотов, который немножко придержал игроков атаки Но выход, разумеется, не остановил Да и этот Молотов, наверное, не имел под собой Как бы цели остановить Скорее, естественно, притормозить и выиграть время Но время выиграно, кстати, уже достаточно много Игрокам атаки теперь с поставленной-то бомбой Придется удерживать ретейк 5 в 5 Такие ретейки очень тяжело обычно удерживать Успевает дать ваншот Вантап Прежде чем к нему в лицо прилетает флешка, два минуса от домино по фейк-снэпу и вантапу соответственно. Ну, бомба, разумеется, установлена под игроков атаки, но вопрос в давлении, да, сумеет ли додавливать. Полтосинка, минус вайт Зи, и далее попытка дефать. Полтосина попадает в голову соперника, здесь уже без дефьюза, дорогие мои друзья. Ну, как бы, в целом, ретейк-то, ну, можно сказать, даже и удержали. Да, и удержали. Все погибли, но победу в раунде все-таки клоуны завоевали. Как бы это было бы нелегко. А это было, хочу сказать, не очень легко на самом деле, да. Но главное, что достигнута победа не просто в раунде, а еще и в первой половине. На мой взгляд, это большой, опять же, моральный буст. А... Так как все-таки выигрыш был доступен в слабой стороне. Далеко не всегда удается качественно отыграть в атакующей. В основном это все-таки э, прерогатива обороны. Ну, подсадились в окно. Естественно, почему бы, собственно говоря, и нет. Здесь у нас, кстати, есть человечек. Человечек! Вот он, один человечек Ну и вот он, второй человечек Здесь, собственно говоря, у нас находится Пока все красиво, наверное, так вот И должна играть в идеале атака Вантап. Ну, как-то, конечно, попадает Не в самые хорошие тайминги, пропустил соперника В кухню Этим соперником, кстати, является White Z. А вообще уже значение это ничего не имеет у нас по факту, да? У нас на точке B фейк, бомба будет установлена на споте. А опять же, если, конечно, наконец-то фастик немножко пошумит и создаст хоть какую-то видимость своего здесь нахождения. Но пока бомба устанавливается, уже Furious Me... Ступает в перестрелку, проигрывает ее на удачу для игроков атаки. Перестрелка проиграна. И последний игрок обороны это Абду Розик. Он уже в процессе, собственно говоря, занятия коннектора. Тем временем Фастик не сильно-то на самом... Ну ладно. Не сильно спешит на помощь к своему соратнику. Однако все-таки и без него э -э Полтосенко справляется. Ну, статистика на ваших экранах, дорогие друзья. А, счет... Итоговый счет первой половины, 9-6, хороший счет для атаки, плохой счет для, ну точнее, хороший счет для клоун-тим, плохой счет для, фух, убил, но, конечно, нельзя исключать э -э -э, камбэки даже с 15-0, так что тут, я считаю, какие-то выводы преждевременные, надо смотреть, как минимум, как начнется вторая половина, да, потому что проиграть пистолетку, это, грубо говоря, едва ли не сравняться. А раунд, кстати говоря, будет строиться массово через яму с отсутствующей раскидкой. Но, как вы понимаете, когда отсутствует раскидка, присутствует очень много арморов, черт возьми. И здесь очень прицельно и качественно, кстати, отстреливаются именно глаки, Они а не юспы, дорогие друзья. Потеряли одного игрока команда Фух убил, а клоуны потеряли в это время двоих. Вот сейчас погибает третий. Вантап выходит на позицию на джангль, забирает Абдурозиса и Абдурозис. Абдурозис, наверное, все-таки правильнее сказать, но не суть. 3 в 2. Дефьюз китов, кстати говоря, у игроков обороны нет. Может быть, они где-то там в сайде рядом и валяются. Но это уже дело десятое, как говорится. Вот здесь погибает Полтосина. И все, в принципе, такое, наверное, не выбивается. Отперезаряжался Шарк и расстрелял в Антапа. Счет 9-7. Раунд за... Атакой Ну, парадоксально, конечно, будет Если и во второй половине мы увидим Хорошие действия от атаки Тогда я, наверное, буду задаваться вопросом Почему, черт возьми, никто не умеет Качественно играть в обороне Потому что, ну, по крайней мере Поражение в пистолетке Это, конечно, не поражение в половине Но, как вы помните, собственно Начало этого матча Было приблизительно такое же Собственно, все началось С поражения именно в пистолетке а сейчас выход на Б. И тут просто моментально, как по щелчку, игроки обороны скатываются в никуда. Последним игроком остается фастик. И, естественно, перестрелки он может сколько угодно пытаться выиграть. Но... Должно сложиться все слишком хорошо, как, смотри, как они решили сыграть А Не стали ставить бомбу, решили просто запушить соперника, понимая, что там дигл, и, скорее всего, двоих-то он не заберет Но, кстати, было очень рискованно, потому что первый мог отъезжать, например, ваншотом с дигла, второй мог сразу выхватывать еще одну пулю Но даже если не в голову, там куда-нибудь в тельце тоже было бы уже очень и очень неприятно но 9-8. Все-таки 9-8 и денег, как вы видите, у обороны нет. Значит, скорее всего, команды сравняются по взятым раундам. Домино в... Господи. Вандере. Забыл, как называется позиция. Какой кошмар. вандре встречается с фейк-снэпом и э, убивает его. Да, дорогие мои друзья. Ну, неплохая открывашка от Вайт. Слышит, естественно, еще и соперника под самим собой. И видел соперника под КТ. Это уже информация как минимум о двух игроках. Да, нет информации, скорее всего, о третьем. Но была информация о двух. Этого достаточно, опять же, с технической точки зрения, чтобы уже выиграть. Ну, все, здесь уже все. И так понятно, Вайдзи расстреливает всех. Счет 9-9. И первый девайсный раунд, дорогие друзья. Во второй половине уже начинается... Фейк снэп вооружается снайперской винтовкой. Две эмочки, три эмочки, четыре эмочки. Ну, хороший байк, крепенький достаточно. Посмотрим, откуда будет играть фейк снэп со снайперской винтовкой. Неужто мидл? Да, мидл. Стандартненько. Но почему нет? Стандарты тоже достаточно хорошо работают. Молотов. Ответный молотов. И контроль меда, ну, скорее, наверное, все-таки остается за игроками атаки, Ну, во всяком случае они его заняли. вопрос удержатся ли они там в случае перестрелок, но этот вопрос не имеет ключевой э -э -э значимости для происходящего. вопрос будут ли вообще эти перестрелки. оборона ведь может просто встать в закрытую и дать поле для действия команде. фух, убил, а те в свою очередь могут на ошибаться будь здоров ну, пока у нас на точке А, наконец-то, вылазка происходит. И первый визуальный, наверное, полноценный визуальный контакт случился. Скаф забирает э, Абдуразиза. Ну, и следом Фьюриос Ми погибает. Два, три, простите, игрока атаки э, остается в живых. Сейчас Фастик, кстати, очень зря оставляет Шарка в живых. Но Полтосина компенсирует этот минус. Вайдзи последний. Ну, подарок подарили, можно сказать. Просто подари. Боже мой, Ван просто сам в Молотов пришел и сам в нем сгорел. Молодец, мне напоминает это старый-старый анекдот про медведя, который находился, собственно говоря, в лесу и увидел горящую машину. Вот это приблизительно то же самое было. Тот самый медведь, это Ван Ну, кстати, критичная ошибка достаточно от э, Фастика сейчас. Мог, мог спокойно отдаться. Объективно это действительно могла быть гибель. Потому что первую очередь не попала. И хорошо, что не получилось в вертушку. Потому что вертушка, в общем-то, похоронила бы как минимум одного игрока обороны. И как... Максимум заставило бы второго двигаться быстрее Типа нужно разменивать И мог бы опять же и второй игрок тоже совершить ошибку Но в первом девайсном во второй половине Все-таки сильнее оказались клоун-тим Не без труда этот раунд им отдался Но отдался все-таки Но опять же поразмышлять, конечно, над чем есть Есть ошибки, которые были э -э совершены но, как я говорю всегда, собственно, на всех матчах, мы что, не люди? Мы все ошибаемся впереди. И вот еще один на ноге открывается. Как они вообще так делают? В наглую, не откидывая ни флешки, ни дымы, ничего. Просто открываются такие, и еще и киллы умудряются делать. То есть их еще никто не чекает в этот момент. Минус от домино по фейк снэпу, Минус от полтосины по домино. Вот вам и размен получился. Ну, пока на миду все-таки атака, наверное, главенствует. Ненадолго, как мне кажется, но... Но главенствует. Да, размен очередной. Последним в живых остался Вайт, который может, как мне кажется, затащить. Но если будет играть на авике, то, наверное, не затащит. Хотя... Хотя все возможно. 44 секунды до конца раунда. Бомба у игрока атаки имеется. То есть идти ему за ней никуда не нужно. Это уже плюс. Плюс э, в экономии времени Плюс, что игрокам обороны нужно растягиваться по позициям Один ушел, соответственно, на А, другой на Б И, так или иначе, контакт в ID должен выигрывать один в один И это будет все-таки точка А Ну, теперь вопрос, найдет ли Так, ну, топнул Побежал ставить бомбу И получил в спину спину от полтосинки 11-9, дамы и господа Ну, мое имхо с такой обороной В целом, клоун-тим, наверное, должны выигрывать Наверное, должны выигрывать Потому что нет никакой гарантии абсолютно Вообще ни в чем Даже после увиденного, кстати говоря э -э Вертиго Между клоун-тим и Ами-Ами Ну, знаете, такой легкий осадок Остался недосказанности то есть есть что-то такое непредсказуемое в команде Клоун Тим, где они сами, по-моему, не всегда понимают, что они делают <свот> и зачем они это что-то делают. Ну, как минимум сейчас раунд, который точно нужно забирать, потому что там снайперская винтовка, три пистолета и понятно. И Галил, дорогие мои друзья, но размена не произошло. А вот теперь произошел размен, правда, опять же, математически некорректный для Клоун Тим. Ну, нужно будет выбивать точку. Ну, короче, дефолт, опять же, нужно будет играть э, в ретейке со своими соперниками. Хорошо это или плохо? Ну, ну по большей степени, наверное, все-таки плохо. Действу... Действенная ли эта стратегия? Ну, опять же, по большей степени, наверное, все-таки действенная. Все-таки дождался. Вот молодец. Тот самый момент, когда ждал, и не зря ждал. Дождался своего соперника фейснэп. фейк снэп, сделал минус. И минус Полтосины в догонку еще один минус со снайперской винтовки. В общем-то, это 12-9. Кстати, снайперских винтовок становится уже 2. Полтосин еще решил разжиться авиком. Но тут главное баланс соблюдать, да? Главное, чтобы большое количество АВП не сильно мешало бы команде клоун-тим играть. Какой тихий раунд. <смех> очень тип, очень подозрительно тихий раунд. Ждут определенно какого-то тайминга, какой-то отмашки. И после вот этой самой раскидки атака выходит на точку А. Ну, вопрос, сумеют ли они опять же на нее нормально зайти, потому что позицию игроков обороны в целом неплохие, но с гибелью одного из запорных игроков клоун-тим на точке А. Появляются небольшие сложности, где появляются отличные хаешки, да, тиммейтские отличные, <смех> отличные тиммейтские хаешки. Ну, точно все-таки делает минус, Абдрозис последний. Против двух снайперов, кстати. Что и опасно, что и плохо. Потому что это приводит к выстрелу со снайперской винтовки и к выигранному раунду команды Клоун Тим. Счет 13-9. Сейчас передо мной стоит просто огромнейший вопрос. Как закончится этот матч? Потому что счет, ну, наверное, неотыгрываемый. С одной стороны. С другой стороны, вот сейчас, конечно, от Полтосина очень многое зависит, но он решил сразу сыграть в отдачу меда. Простите, дорогие друзья, я бы, наверное, сказал, что Такое АВП и за бесплатно не нужно Если твое АВП не, не хочет смотреть Тебе мидл когда должен Фастик прожимает двух соперников Успевает забрать третьего Фьюриус МИ минус Фастик и Полтосина Минус со снайперской винтовки Вотс, Вайтс, Вайтс Вотс, хотел сказать, Вайтс, конечно же Один в три Бах Если бы сейчас еще и Полтосину ваншотнул бы Ту, но ну это вообще уже что-то было бы На грани Добра и зла, ну а пока у нас 14-9 Экономика у атаки, разумеется, восстановлена И, разумеется, восстановлена в достаточном количестве Да, на Абдурозику как бы немножко не хватило На гранаты в этом раунде Но я хочу заметить, что это абсолютно не смертельный момент Зато у всей его команды полный запас Ну, за исключением, конечно, Домино Ну и то Домино уже, в общем-то, с Шарком Часть своих гранат уже просто выкинули Фириус сми минус фейк снэп и попытка удержаться на меду от а атаки, простите, я считаю, наверное, успешно. Уже теперь выбивать точно некому, оборона друг от друга отрезана. Единственная возможность для перетяжки это катериспаун, которая, как вы знаете, не самая качественная, потому что во время этой перетяжки вы не собираете никакую информацию. Ну и, во-вторых, она просто банально дольше ошибается шарк! Фастик забирает шарка. Полтосина погибает от рук Вайдзе. И далее 3 в 3. Вот казалось бы. Вот казалось бы. Что плохого может случиться? Ну, кстати... Кстати, сюда бы сейчас френдли файр и был бы тимкил. А вот и фастик. Минус Вайдз. Абдуразис минус ван тап. И фастику вытаскивать в соло. Неприятный абсолютно на 100% неприятный момент. Ну, можно попробовать Сявик засейвить, кстати. Почему бы и нет, между прочим. Хороший вариант развития событий, как я считаю. Абдул Хамид, приветствую вас. Ну, повторюсь, я бы, наверное, все-таки сейвил АВП, потому что там с экономикой болты полные. Лишним АВП бы в следующем раунде точно не было бы, но окей, попытался сыграть в героя фастик, не удалось. Героем не стал, раунд проиграл. 14.10, экономики нет Ну, там экономический Нет, форс, все-таки форс Ну, в принципе, решили реализовать 8000, которые были у Полтосины На начало раунда Он продропал МП 9 диглы, И ребята решили докупить еще Вторые арморы, правда, не все кто-то с первыми, кто-то вообще без армора решил играть Ну вот тут мне тогда, в общем-то, понятно, конечно, почему там нет армора Хотя нет, непонятно на самом деле, потому что мог бы уж и закупаться Если фейк снэп позволил себе закупиться до 50 баксов, которые у него остались на кармане То почему вантап решил 1600 не реализовать? Но купил бы армор второй, не сильно бы он проиграл от этого, как мне кажется Энтри фраг в коннекторе и, в общем, точка А очень сильно от этого минуса, естественно, слабеет Минус от шарка по фейк снэпу и все, можно опять же заходить Да даже хоть на А, хоть на Б, без разницы куда На А, наверное, попроще и половче, так сказать именно на А, кстати, игроки команды фух, убил и заходят Абдурозик перестреливает Полтосину перестрелка также еще и на... о по горлу! Просто по горлу Фьюриос Мия распырял своего соперника. Счет 14-11. из него Джокера сделал сейчас. <связываю> Запрыгнул и улыбочку ему от уха до уха выстроил. Будет ли КС 1.6? Абдул Хамид. Ну, будет когда-то, наверное. Возможно, будет 1 мая, если быть более точным. Может быть, что-то появится и раньше. Но вероятность маленькая, что что-то появится раньше. Даже и не стопроцентная вероятность, что 1 мая будет Counter-Strike 1.6. Но, по крайней мере, это ориентировочная дата, от которой я рекомендую вам отталкиваться. Допустим, точно не будет КСа сегодня 1.6 и завтра. Это вот что я могу вам гарантировать. Ну, какая-то фейк-раскидка точки А. Ну, конечно, фейк-раскидка в плане того, что она странная. Во-первых, это выглядело больше, что просто Абдурозику... Немножко карманы поджимали гранаты, и он решил от них избавиться Как-то раскидал не совсем внятно Можно было раскидать куда более интересно и куда более качественно При этом вообще сейчас позиционно я не понимаю, что отыгрывают Фух, убил Постояли на меду, решили оттянуться под свой респаун Теперь все-таки снова будут разыгрывать точку А Когда уже их соперники получили возможность перегруппироваться ну, конечно, есть большой минус у клоун Тима. Они в целом понимают, что делает соперник, но стреляться не с чем, девайсов нет. То есть на пистолетах противостоять-то можно, но можно ли выиграть раунд? Вот это мы сейчас с вами увидим. 5-7 в руках вантапа. Пока не приносит ему ожидаемый вантап, но зато был минус от фейк снапа с USP, если я не ошибаюсь. Минус от, от, от Абдурозика. Второй минус от него же. Третий от Шарка. Все, как бы вот вам и раунд. Вроде бы понимали, повторюсь. Клоуны, что делает их соперник Ля Ля что делает, а? Ну какой, какой воин Воин фастик У Увидел, увидел кусочек соперника Ну здесь ваншотнуть было, конечно, очень тяжело Я просто ошалел бы, если бы сейчас он в этот пиксель повесил бы ваншот Здесь тоже не залетает В результате, по-моему, 4 минуса от... От Абдурозика Ну а счет-то у нас тем временем, дорогие мои друзья Медленно, но уверенно движется к победе для команды Фух, убил Обращаю внимание, что именно к победе постольку, Поскольку 15 раунд клоуны все еще не взяли То есть они себе овертаймы не обеспечили А пока что они себе обеспечили потенциальное поражение э, В основное время Как бы до допов еще нужно один матчпоинт как минимум взять ну, сейчас надо, наверное, как-то, конечно, вгрызаться и отнимать 15-й. Делать 15-12, конечно, получится или нет, спорно, потому что есть MP9 и P90. Девайсы вроде неплохие, но, как обычно, я говорю, в такой ситуации вариативные. Может быть, с ними удастся сыграть, может нет. Все будет зависеть от позиции и все будет зависеть от действия соперника. Насколько тот агрессивно будет играть и согласится ли сокращать дистанцию. Между командами Ну, при этом у нас, собственно, полный стак на миду То есть команда фух убил, решили всей пятеркой э, занять мидл И, по всей видимости, разыграть точку Б Ну, вот здесь топот, конечно, естественно, Абдурозик слышал Минус полтосинка и уже... И уже, кстати, вообще ни разу непонятно, на самом деле, что будет Потому что там и в коннекторе есть игрок И, по всей видимости, это все-таки точка А потому что начинается как будто небольшая оттяжка, отбрасывается бомба, и да, это все-таки точка А. Но здесь на самом-то деле технически без разницы. В любом случае перестрелка была бы 5 в 2. Ну, три игрока обороны проскользнули в свой респаун. В принципе... Могут, в принципе могут что-то выбить, но опять же остались-то у нас ребята с девайсами могучими, да, MP9, P90 Сами понимаете, насколько сильны эти девайсы, минус первый, минус второй В результате чел на МП на 9 даже пострелять не успел С P90 вроде тоже не сильно как бы там отстрелялся Немножко можно было услышать выстрелы с эмки, но это просто были выстрелы с эмки, как бы вот и все не удается пока за сильную сторону клоунам удержаться. Винстрик от соперника уже насчитывает 4 матчпоинта. Если он будет продолжаться, то это приведет к неминуемому поражению. Но это опять же больше вызывает вопросов от команды клоуны. И больше вызывает вопросов, почему вообще так нахрен происходит. Почему что одна команда плохо в обороне играет, что другая. Болтосина и Фьюрио СМИ размениваются Ситуация 4 в 4 с выходом на Б И уже, кстати говоря, в этот раз оттяжек Наконец-то никаких не будет Потому что мастера фейка выхождения Из команды Фух убил Уже меня, честно сказать, порядком Подзапарили, я уж молчу Команду Клоун Тим Как они достали своими вот этими уходами То мы здесь, то мы там И сами мы не понимаем, в общем, какую позицию мы будем разыгрывать ну и легкий раунд для Фух убил У соперника не было девайса Была отдана точка Б практически сразу С минимальной причем борьбой И с минимальными потерями Сравнялись коллективы 14-14 В любом случае мы с вами видим еще два раунда Это 100% И эти два раунда будут двумя раундами Основного э, Игрового времени Далее либо допы, либо победа одной из команд А что там будет дальше Узнаем уже по итогу Именно этого, 29-го раунда. Потому что уже можно будет говорить, какая команда точно не выиграет в основное время. Как минимум, станет немножко яснее. Удается Шарку отстрелить поджим от фейк-снэпа. Но при этом снайперская винтовка в руках фастика делает минус по Фьюриусу. Который, кстати, является энтрифрагом. Скаф э, забирает Абдурозика. Опять же, вариативность темпы 9 да, Была короткая дистанция. Удалось нормально с нее сыграть. Немножко подгорел. Но все-таки забрал калаш. Полтосинка. Хедшот по домино. Отстрел от шарка ответный. 2 в 3. Ну, кстати, атака в целом разменялась плохо. Ну а сейчас. Оу-оу! Вантап! Как бы это не было бы роковой ошибкой, дорогие мои друзья, потому что Шарк в данный момент остался один против двоих с неплохим позиционным преимуществом. Ну, зачем-то полез чекать. Зачем ему эти пики понадобились? Пики точеные сидел по себе на сайде. Да и ожидал бы, когда к нему соперник подтянется. Теперь, дорогие мои друзья, все становится немножко очевиднее, немножко яснее. Либо команда Клоун Тим выигрывает в основное время, либо команда Фух убил, выводит на овертаймы. Все будет зависеть именно от 30 раунда: Последний он, или не последний. Ну, допы, разумеется, классические... Собственно говоря, 6 раундов. МР, как он там, МР 6, да, называется, по-моему. <coughs> ну и, собственно, опять занятие МИДа С Андра, с восьмерки. Ну, дефолт. Дефолт полнейший, стандарт. Все разыгрывается так, как должно разыгрываться Раунд, кстати, для атаки, наверное, больше важный Потому что они все-таки камбэчили И для них скорее важно психологически именно этот камбэк довершить до конца Но будет непросто Будет непросто, потому что на этот раунд с экономикой соперника То есть клоун-тим уже все хорошо Пять нормальных, так сказать, девайсов Да, не все, конечно, со вторыми арморами Но я не думаю, что здесь создастся ситуация, в которой... Это хоть как-то повлияет на что-то Однако будем следить за событиями Может действительно тот, кто не купил каску Вдруг внезапно погибнет от какой-то шальной пули С глака в голову, например Но повторюсь, в это я не сильно верю Кстати, закрыто сидят игроки клоун-тим Не хотят отдавать э, победу своим соперникам Конечно, правильно! Фастик минус домино Опять в очередной раз на ноге просто аккуратно ни под флешки, ни подо а что, просто шарк выходит, перестреливает. Господи, боже мой, фейк снэп. Ну, как вообще это работает, я не понимаю. Я не понимаю, как у них это срабатывает. Вантап, минус вайтс. Следом минус от скава, фьюриус и абдурозик. Остались вдвоем, и, конечно, разыгрывать они будут точку А, учитывая, что бомба находится в яме со снайпером команды Фух убил. Ну, а его тиммейт в этот момент уже вышел с джангла, и оба они отправляются в точку, где скав и его тиммейт фастик. Неприятное, кстати, попадание сейчас было у вас Кава, Фьюриус. Отличный спрей. Второй прям просто подарочком опять же выехал. Два в одного. Оба красные, но ушли грамотно, так сказать. В грамотную позиционку встали сейчас парни из Фух убил. Один ушел в яму, второй в КТ-респауне. Ну и, соответственно, э -э, все. То есть здесь перекрестный огонь, если побежишь дефать. Если не побежишь дефать, то как бы будешь стреляться с кем-то, второй выйдет в спину, расстреляет. Ну, классика. 15-15 допы Ну, ничего нового, да? Предыдущий матч команды Клоун Тим против команды... Ами-Ами Япония. Тоже был потный. 22.19, напомню, он закончился. Тоже были допы. И без этих допов, собственно, никуда. Видимо, современный Counter-Strike уйти не может. Я вообще CS GO давненечко не комментировал. Именно без допов. Последний раз, чтобы я видел какую-то изикатку в CS GO. Мне кажется, что они здесь просто закончились. Бесподобная игра от Полтосины. Трипл-килл на пропете. Два минуса от вантапа на точке Б. И 16.15. Опять же напомню Победителем становится команда Которая возьмет 19 раунд За ближайшие 6 То есть нужно выиграть 4 матчпоинта Что естественно опять же 19 Ну 19-16, 19-15 Не важно <coughs> Хоть бы даже и 19-17 Ключевой момент Что если 18-18 это Вторые допы да, еще и в голову, как жестко. Жестко домино расстреливает фейк-снэпа. На миду у нас более двух человек. Это, по идее, Полтосина должен понимать. Справляется с одним только лишь, оставив Вайдзу 40 хп. Игрок обороны погибает. И, к сожалению, тем самым обрекает э, свою команду в не самое приятное э, удержание точки А! Именно А Не Б, как вы могли бы сейчас подумать А именно на точку А Все-таки выдвинется атака Ну, по вполне, опять же, логичным причинам Огромное количество килов Перестрелки на меду Полный контроль меда И, мне кажется, здесь все благоволит тому, чтобы выйти именно на точку А Абдурозик Минус вантап. И последним в живых остается фасик его забирает Шарк, 16-16. Привет, я успел. Да, приветствую. Ну, тут, конечно, спорное утверждение, что вы э -э успели. Как бы все-таки уже 16-16, вы так немножко 32 раунда пропустили целых. Ну, вроде бы как бы и да, при этом до конца матча вы успели. Так, Александр теперь до 19 очков играет Но это если, если не будет 18-18 Если будет 18-18 Тогда будут играть до 22 И так далее Ого, полтосина Ого, полтосина Второй минус со снайперской винтовки Молочага Скаф Минус Абдурозис Опа, еще один минус от фейк-снепа. Ну, тут как-то ты. Что вообще происходит? Я ж до речи потерял. 2 хп всего-навсего. Фух, убил, смогли нанести своим соперникам. И то нет никакой гарантии, что фейк снеп сам себе эти два хп урона не нанес, откуда-нибудь неудачно, неудачно спрыгнув, например. Или не подорвавшись там частично на своей хаешке. О! -о, -о, -о! Хороший вантап от вантапа. Под конец. Первой половины первой серии овертаймов Ну что ж, 17-16 То есть команде клоун-тим Для победы нужно выиграть 2 матчпоинта Команде фух убил Нужно выигрывать всю сторону То есть им нужно все три Забирать э -э, В обороне Ну как бы три забрать в обороне Это с одной стороны как бы довольно таки простая задача С другой стороны Может эта задача Как бы окажется и Невыполнимой Потому что, повторюсь, в КС у нас часто бывают непредсказуемые нежданчики, если можно так выразиться. Три-четыре мки и АВП против четырех калашей и АВП. Ну, по сути, зеркальненько у нас все здесь разыгрывается. Шумит под точкой Б фейк снэп, И основная раскидка, конечно, на точку А Причем огромная и достаточно качественная Но при этом что-то забыли, что нужно чекать еще и КТ Где вражеский снайпер делает минус по вантапчику Ответного минуса не последовало И более того, еще и потеряли фейк снэпа, который находился на меду а Фастикс, фастикс, фастик, короче, делает два минуса оба хедшотами Забрав Двух достаточно серьезных соперников А вражеский снайпер продолжает свои настрелы И никто как бы даже и не думает Его с этой позиции выбивать Ну что, один в три Только Эйс может спасти Потому что первые два минуса сделал именно Фастик Надо для того, чтобы выиграть Как-то сделать еще три килла Ну, тень Тень, конечно, видно Я думаю, тень, тени у него наверняка включены и он, естественно, все это дело тоже видит но пока какие-то танцы. Танцы с бубном. Ух ты! На ходу принимает Шарка. Но один в два. В спину уже готовится зайти. Вражеский снайпер, тот самый Абдурозик. И ситуация, опять же, повторюсь, не самая приятная для Фастика. В коннекторе находится соперник, удается выиграть с ним перестрелку. И вот он! Звездный час для Абдурозиса. А представляете, еще и был бы выстрел, Было бы промах. И такой Фасти просто разворачивается и пульку ставит вражескому снайперу и побеждает в раунде. Вот это был бы момент. Но в любом случае квадрокилл от Фасти, по-моему, все равно это очень и очень круто. Его статистика, кстати, на данный момент 33 на 24. Лучшая статистика в его команде. Ну и практически лучшая по серверу. Лучше только в Фьюриос МИ. Собственно говоря, все остальные плюс-минус идут с какими-то другими, так сказать, цифрами. Хай, Тони, приветствую. Важный, кстати, раунд для обороны. Хоть и была победа в предыдущем, но в этом потратились сильно. Ой, знать бы, кто еще такой фрисик. Знать бы. Так, ну пока без потерь. Но вроде бы как что-то на точке А все-таки назревает Хотя, конечно, бомб керри плетется где-то очень далеко Но вроде его товарищи по команде его решили дождаться И это, в принципе, хорошо Потому что если удастся зайти, там уже время будет идти на секунды Надо срочно будет ставить бомбу Ну, чтобы не тратить время зазря и не давать игрокам обороны передышки С другой стороны, опять же, держать бомбу где-то позади Это держать в неведении игроков обороны Как вот, например, сейчас Шарк вынужден находиться под бэкаврами, да, Потому что вдруг это фейк. Ну, сейчас Бомб Кэри уже показался. Да и вся команда показалась. Значение это никакого не имеет. Вся команда. Мало того, что показалась. А, фастик. Да ладно, почему же вы так сразу говорите? Почему же... Вы ему, может быть, завидуете? Завидуете его первой строчке? 18-17, дорогие друзья. Теперь, опять же, у нас следующая ситуация. Команда фух убил. Могут выиграть сейчас. Если возьмут девятнадцатый. Если же клоуны выигрывают в раунде, то это вторая серия допов. Думаю, вполне себе понятно и объяснять не нужно. Тем более, опять же, на предыдущем шоу-матче этих... Ну, не этих команд, а одной из этих команд. Мы с вами видели 22-19 счет, который по умолчанию говорит о том, что... Одними допами можно не ограничиться. Минус от фейк по Фьюриусу. Реализация позиционная. Кстати, очень хорошая реализация, между прочим. Важный минус достаточно сейчас сделал. Фейк-снэп еще и второй минус умудряется сделать. Ну и все. Дальше точка падает, по идее, как карточный домик. Здесь сильно даже не нужно напрягаться. Фейк-снэп бреет третьего соперника. Можно открываться, кстати, под КТ и искать себе хитрые возможности. Делать какие-нибудь минус 4, минус 5. Команда любит выигрывать на допах? Ну, почему нет? В принципе, это потные, это хотя бы интересно. И это в какой-то степени Counter-Strike. Все-таки, если здесь есть допы, почему бы их и не разыграть? Синхронисты, Вайтс и Домино погибают абсолютно одновременно. Ну, а у нас действительно 18-18. И вторые допчики. Ну, теперь, как обычно, да, опять же, у нас ситуация не меняется. Все как, в общем-то, по канонам, так сказать, Counter-Strike. По канонам Теперь еще 6 раундов, ну или же меньше, или может быть 4, допустим, да, то есть тут минимум 4, максимум 6. При любых раскладах вещей, 21-21 это третья серия овертаймов, а если же 22 й раунд кто-то успеет взять, то победит он. Ну, опять же, нужно взять их быстрее, чем соперник за ближайшие 6 раундов. Кстати, кстати, пардон, энтрифраг уже был сделан, Абдурозиса забрали, Фьюриусми забирает фейк снэпа, и это нивелирование уже тех самых неровностей в начале раунда, которые были, очередная э разменная какая-то ситуация у нас здесь образуется, домино минус фасти и 2 в 3. 2 в 3. Численный перевес, опять же, уходит на сильную сторону. Хотя в этих командах, я считаю, тут вообще нет никого сильной стороны. Потому что, ну что такое? Короче, одни плохо сыграли за оборону, другие плохо сыграли за оборону. Обычно я так говорю, ну, когда вот вижу матч, где обе команды за сильную сторону сыграли плохо. Это скорее говорит о том, что команда не сильно понимает, как нужно играть эту карту. Я, конечно, исключаю полностью вариант того, что команды, что одна, что другая, не знают, как играть «Мираж». Поэтому, скорее, у меня просто, ну, дико непонятно и интересно, почему они все так провально сыграли в обороне и так круто в атаке. <свят> Потому что, что клоуны выиграли первую половину 9-6. Ну, получается, и проиграли вторую половину 9-6. То есть, ну, как было 9-6 это нормальный счет для миража. Это вполне себе естественный, как, например, и 8-7. Но, конечно, я привык видеть все-таки 8-7 и 9-6 в пользу обороны. Прокидывается спот БМ, бомба устанавливается И первый минус от Полтосины залетает под домино Что как раз таки, кстати, и не очевидно Минус, минус-то от кого? Минус от Полтосины, это второй минус от Полтосины, да? Ну и вот теперь Фьюриус Чё по таймингам? А что самое главное, что по времени? А что самое главное, что по дифюски там? Ну вроде бы все неплохо, и можно, конечно, пытаться но время не сильно позволяет расслабленно играть. На минус вантап. Есть информация по последнему игроку. Кстати, под него берется снайперская винтовка. Очень интересное решение. И Полтосина бесподобен в этом раунде. Именно он, по сути, в соло приносит победу своей команде. Потому что его тиммейт чем занимался? Да ничем, бомбу поставил. <laughs> Все. Тиммейт был полезен только с точки зрения постановки бомбы. Счет 19-18. Кошмар. Посмотрел женский КС 1.6, где играли дамы, они играли очень превосходно Я согласен, да, мир, действительно Женский турнир, который я комментировал, был, ну, прям на ура Девочки, большие молочинки Furious Me, ноу-зумом вырубает фейк снэпа но какая разница вообще, хоть там ноу-зумом, хоть он 10 раз целился и стрелял Без разницы, без разницы Главное, что минус со снайперской винтовки сделал, далее разменялся Что-то у нас здесь ребята потерялись В дыму заблудились Это поворот Вот это поворот Ну тогда 1 в 4 И здесь Фасти расстреливают Просто как-то очень наглый раунд Хочу заметить, очень наглый 20-18 Интрига продолжает, конечно, пока Нависать над командой, опять же, вот я повторюсь Атака Хорошая у каждой команды, как вы видите, здесь два... Даже в самом худшем варианте развития событий клоуны выигрывают э, первую половину вторых овертаймов со счетом 2-1. Но они их выиграют в атаке. Что с этим миром не так? Болтосина! Кстати, очень хороший минус ну, с точки зрения того, что теперь не получится уже сплетануть. И игроки обороны могут как бы окопаться на миду. Конечно, туда может прийти, в общем-то, Фасти, который... Сейчас потенциально подберет бомбу и также может направиться, например, в тот же самый Андер. Но нет, здесь будет перестрелка с Абдурозиком, который в это время уже передвигался по теровскому спауну. И, кстати, какое хорошее вот чувство ритма, да, так скажем, у Фасти. Он понимает, что может уже и э, с точки Б прийти аркада, и она ведь действительно есть, да. То есть у нас есть ведь действительно домино, который просто в силу, скорее всего, своего девайса не может пойти в аркаду. Ибо, а если он увидит соперника далеко? Что ему делать с МП-9? Даже так. <связывая> даже так. Вкусный минус достаточно сейчас для игрока обороны. Просто спиной. Подарок, опять же. На сегодня, кстати, заметить целый день ребята друг другу подарки раздаривают. Постоянно. То спинами открываются. То гранаты не кидают. Ну, правда, когда они гранаты не кидают, они почему-то выж выживают, что... Как раз-таки в данной ситуации не совсем очевидно. Ну, тот самый Вайтс, которого до сих пор еще не убили на меду. Ох ты, ничего себе, даже с дигла минус еще. Прилетел с точки А. Ну что, 20-19. Интересно. Черт возьми, очень интересно. Вообще не знаю, чего от этого матча ожидать. Но команды поменялись местами. Через мидл. Они надо... <смех> До да, завтра, наверное, будут играть <смех> Ну, почему нет? Я же уже говорил, да, что у меня На канале есть матч, который там Порядка двух часов шел В CS GO Так что это нормальное явление Такие матчи есть, надо признать, да Вспомните, вот как-то буквально недавно Может что-то в районе там года назад Плюс-минус Выкладывали, что там какой-то был Очень долгий матч на фейсите, там с каким-то счетом 70, там, 50 или какой-то такой. В общем, там ребята просто целую смену. Целую смену восьмичасовую практически отработали в этом матче, понимаете? Ну, там катка длилась, что ли, там, 3 с лишним часа, по-моему, или 4 с лишним часа. Так что это еще, как говорится, не предел. Но, с другой стороны, это, конечно, абсурд, когда матчи вот такие затяжные получаются. Ну, я имею в виду, там, 2 часа, 3, еще больше. Это... это просто глупо уже... Не знаю, лично я бы, если бы матч затягивался дольше, чем, не знаю, на два часа, я бы просто сказал, все, короче. ГГ. И просто вышел бы. Вантап минус свайт. Ну ладно, конечно, на самом деле я бы так не делал, там, и никому не советую. Играйте всегда до последнего, хоть даже если надо играть 8 часов С ножом! С ножом! <свис> просто бесподобно <свис> Господи, боже мой, вы видели эту драку на ножах вслепую Они сначала, главное, махались Потом такой игрок обороны Я даже не успел посмотреть, кто это был Фейк снэп там в антап, Короче, кто-то из них Просто подумал, а что я буду с ним резаться-то? Буду-ка я бомбу дефать И взял на морозе, просто раздефал пачку Пока <свис> его, его не тиммейт, вернее, а соперник стоял рядом Ножом просто махал Судорожно пытаясь начекать и не начекал. Скаф минус шарк. Э, Фьюриус минус фейк снэп. Ой, я так хотел сейчас сказать. Прям не успел выстрелить в пиксель, но нет, он успел. Парадокс как раз таки в том, что он успел. Даблкил от Фьюриуса. 2 в 4 ситуация для обороны. Немножко плачевная, но есть вантап. Который, может, сейчас кому-нибудь вантапнет? Бомба, кстати, выходит на мидл. И вообще вся команда... Атакующая отправляется на мидл. Так, ну все, по-моему, как бы понятно, да, что... А, Скаву как бы было бы недурственно-недурственно пойти помочь своему а, товарищу по команде. Который потеет, но не способен выдержать, естественно, натиск четверых соперников. Долго слишком Скаву перетягиваться. Конечно, дефюзки ты, кстати говоря, имеются, что плюс. Но не такой уж и существенный, на самом деле, плюс. Кстати, хочу заметить, что клоуном для победы Нужно взять всего один раунд Но это не он Ну и теперь, дорогие мои друзья У нас по-прежнему матч-поинт Если клоуны Выигрывают один раунд Они становятся победителями со счетом 22-20 Если проигрывают То это 21-21 И третья серия овертаймов Начнется в таком случае Но учитывая Бай игроков Обороны, что там практически отсутствует Контрраскид Фейк снэп, который зачем-то бежит по Молотову Как бы Ну, тут вы чувствуете, да Чувствуете суть подхода Ну, кстати, хорошее начало для клоунов В общем, разменялись-то они в плюс Ситуация 4 в 3 Правда, не совсем хорошо контролируется мидл А вообще, точнее, не контролируется ну, есть, есть здесь в полупассиве находящаяся Полтосина Почему в полупассиве? Потому что он вроде бы как смотрит мидл Но что он там, 5% мида видит? Только 10, может быть Ну, Молотов, прилетевший, э, прилетевший с мида, кстати говоря, явно намекает на то, что на миду кто-то есть И это повод насторожиться игрокам обороны, находящимся на точке А Потому что в таком случае, конечно, подручнее всегда разыграть точку А Если вы держите мидл да, всегда проще зайти с коннектора и просто выиграть раунд на точке А. Шток здесь, кстати, вполне себе и вырисовывается. Ну, по крайней мере, Полтосина зарядил спину Абдурозику, что на секунду дало численный перевес. Фуриус, минус Вантап, один в два. Но обратите внимание на лайфбары. Полтосина уже и так, правда, 500 тысяч килов сделал. Мне кажется, нужно Эйс сделать, да, чтобы победить. Всем жирный салам, Scarface, и вас тоже приветствую Бомбу до сих пор, кстати, не поставили, что вот лично для меня вообще непонятно не почему и как Замансили что ли, да? Обманули? Нет, да, обманули Обманули! Полтосину <пал> развели Он подумал, что это все-таки будет точка Б Хотя это все-таки точка А Но Полтосине, правда, не совсем понятно, что делать да и понятно, что здесь делать. Что, идти, идти ретейкать? А что? Не сейвиться же на последнем раунде. Страшно? Конечно, страшно. И неудобно еще более того. Ну, что поделать. Ну, все. Шум. Шум, который, разумеется, слышали все, кто только мог слышать. И ваншот от White. Z. Счет 21, дорогие друзья. 21. Да, 21-21. Третьи допы. Клёво помахались они. Это вы про дымы, Дамир? Или про что конкретно? Салам, братик, мамур, приветствуем. Ну, теперь что у нас там получается? Да, 24-24. Это очередные допы. И победителем станет команда, взявшая 25-й раунд за ближайшие 6. Вот как-то так. Если, конечно, опять же, таковые будут, потому что таковых может не быть. Хорошая позиция у Фастика. Замечательный минус по White Z. Далее. Ответа не последовало. Снайпер быстренько свою позицию покинул. Все хорошо. Грамотно сыграно пока что. Во всяком случае пока что. Потому что это не отменяет того, что дальше может пойти не самая грамотная КС. Но, тем не менее, на данный момент сыграно неплохо. Игроки атаки в поисках ответа. которые они пытаются дать своим соперникам. Скафс сумеет ли принять? Да. Встречает Абдурозика и не отдается, что самое главное под соперника, которым является Фьюриос Мик, который вроде должен был разменять, но как-то слишком неспешно действовал при выходе из ямы. В результате теперь ищет ту самую возможность разменяться. Но пока находит только вражеские флешки. И вот этот разменный минус. Второй минус уже в паре, с... даже не в паре, а в троем. Делают игроки, это шарк, это кто только там не стрелял в бедного игрока обороны. 2 в 2. На хелпе находится вантап, и из джангла прилетает минус под домино. Фьюриус, не успевший поставить бомбу, один в 2, понимает, что соперник один есть на КТ, 1 на джангле. И пытался нежданчиком такой, нежданчиком открыться, но открылся... Ну как вообще можно было туда открыться нежданчиком? А куда еще просто смотреть игроку обороны и чего ему еще ожидать? Он точно знает, что его соперник где-то в сайде. И если э -э -с -с -с сидеть на позиции, на которой сидел игрок обороны, то куда еще смотреть просто? Ну куда? Там нежданчиком не выйдешь. Нужна какая-то флешка или просто какой-то быстрый хэдшот? Ни того, ни того не было. Поэтому 22-21. Ну, Полтосина По-моему, это просто должен был быть сейчас Звездный час Для Полтосина он должен был выйти под тиммейтскую флешку И собрать столько кукурузы Сколько только можно было собрать на меду А собрать можно было до четверых соперников Есть минус по домино Пока только один Попытка разменяться Успешная, парадоксно успешная попытка разменяться От Фьюриуса Фейк снэп Очередной размет 3 в три Минус от Фьюриуса. 3 в 2, дорогие друзья. Вот тут уже, кстати, оборона дает слабину. Даже невзирая на поджимы от Фастика, не факт, что удастся, в принципе, сделать минус по шарку. Это может получиться, но далеко не факт, что удастся. Валерыча экономика на овертаймах страдает? Страдает, конечно. Если оборона проигрывает два раунда, то и от их экономики ничего не остается. <смех> да ладно. Он еще одного успел с собой прихватить. Ну, молоток. Ну, молоток. Минус от Шарка. И это, дорогие мои друзья, 22-22, да. Под продолжает спот, Кровь, боль и слезы. Экономика здесь на овертаймах та же самая, просто разве что каждому игроку дается по 10 тысяч. Атаки этого, в принципе, достаточно. Обороне нет. Ну, если грамотно закупаться, не покупать что-то излишнее необходимое, да, не брать там 55 снайперских винтовок, то нормально, можно растянуть деньги даже на три раунда, в которых, ну, в двух из которых будет поражение. Вот, кстати, ну вот, кстати, хороший раунд от команды Клоун Team разобрали всех своих соперников. Так вот, да, а, можно растянуть экономику так, что ее хватит, даже в случае двух поражений. Но это надо стараться. Ну, а вообще, скорее всего, никто не думает о том, что, типа, а вдруг мы проиграем раунд, что мы будем делать спустя еще два раунда. Поэтому все играют, как играют. Минус от фастика со снайперской винтовки. Абдурозик последний в дымах здесь сидит. А что будет делать, когда облачко дыма развеется? Ну, сделает минус по фейк-снэпу и, видимо, получит размен. В принципе, в принципе, логично. 23-22. Ублюдок фейк снэп Ни в коем случае не считаю его, разумеется, ублюдком Просто он, у него как бы такой клантек стоит У ван он вообще фарм крипов Крипов он фармит С 33 на 34 Скорее всего фармит, получается, его Статистика-то отрицательная Вообще в плюс здесь, кстати, не так уж и много игроков играет Что, кстати, парадоксально Здесь плюсовая статистика у кого у Абдурозика, у Фьюриуса, у Фастика и у Полтосины. Все, все остальные, вообще все остальные игроки в минусе. Фьюриус минус фейк снэп. Опять же, попытка занятия коннектора. Это всегда хорошо, но только пока как-то не в кассу. Да? Коннектор, в принципе... Очень круто для атаки занимать, когда вы приходите и резко такие вламываетесь с ноги в коннектор. Желательно разбить там еще кому-нибудь лицо, чтобы прям хорошо там сидеть уже в этом коннекторе и не бояться ни за что. Но вот как вы видите, иногда бывают и такие варианты развития событий, где вы приходите в коннектор и лицо разбивает уже вам. Ну, закидываются, закидываются позиции молотовыми и дымами. Пытаются игроки атаки двигаться. Неспешно также пытается двигаться Полтосина на меду, которого просто сейчас легчайшим образом снимает с карты. White Z. Два игрока атаки, будучи сотами, убегают. Ну, что здесь? Бомба лежит на меду. Ну, хорошо, прибежали, забрали бомбу. Дальше стоит перед игроками выбор. Жестко либо разыгрывать быстрый А, либо разыгрывать быстрый Б, либо сейвиться. Ну, сейв здесь как-то, ну, не сильно мне вот смотрится, да А что вообще? Куда? А, бомбу уже подобрали Пардоньте, пардоньте. Я думал, бомба выбита Бабам Домино минус вантап Все. 7 секунд до конца раунда Ну, лучше погибнуть, чтобы хотя бы деньги дали Минус от 23-23, дорогие друзья И, как я уже говорил, еще раз акцентирую внимание Нужно взять два раунда сейчас кому-то Именно кому-то взять два раунда Тот победит Если опять 1-1 будет, то это 24-24 и следующие допы, короче вот такая дела, Такие дела Сегодня пятая игра к Барс ЦСК. Счет серия 1-3 Снова спрошу, как сегодня... Кто сегодня выиграет, Валерыч? А 1-3 это в пользу ЦСК, насколько я понимаю, да? 3-1. Если да, тогда ставлю на ЦСКА. То есть, что будет? 4-1. Ну, короче, не чувствую здесь 3-2. Не должно их быть. Привет, долго еще будет стрим идти? Без понятия, я не знаю. Как ребята доиграют, так и будет. Вот столько и будет идти матч. Ха, может, они доиграют сегодня до счета 50... Там 52-52. Тогда будет долго. А если, допустим, сейчас два раунда одна из команд выиграет, то все. Но это надо еще выиграть. Пока у нас 4-3 в 3 с перевесом на стороне обороны. При этом еще и бомба, кстати говоря. А нет, бомба на руках, пардон, опять показалось, что она где-то выбита. Че еще играют, что ли? Да, Дамир, еще играют. И даже близко еще не собираются, по ходу дела, заканчивать. Ну. Тут как бы просто говорит все красноречиво, достаточно позиция э, Фейк Снепа, который уже отрезал точку Б, собрал предельную информацию, но внез... внезапная аркада и не работает. White Z погибает в Андере, вернее, на выходе Сандра, и тем самым игроки атаки получают возможность потащить. минус от Фейк Снепа. последним остается Абдурозик со снайперской винтовкой, проигрывающий дуэль. 24-23 и матчпоинт. А, очередной. Очередной матчпоинт в этой встрече. Команда клоун-тим в случае победы в этом раунде становятся победителями в матче. Фух, убил, если выигрывают. То это 24-24 и следующие допы. Четвертые. У меня рекорд вообще, по-моему, то ли седьмые, то ли восьмые были допы. Вообще это вот максимум, чего я видел. Ну что, минус от Абдурозика. Второй минус от Абдурозика. Чё-то как-то игроки атаки, по всей видимости, решили сыграть еще одни допы. Ну я прям просто вижу, что этот матч не будет заканчиваться, да, я чувствую. Я в предчувствии, что этот матч не кончится. Ну, вантап. Та самая ситуация, про которую я говорил. Любят игроки атаки занимать коннектор. И с коннектора очень любят делать килы и сидеть там не переживать. Да что Он завис, что ли? Подожди, я не понимаю. Походу, да. Нет, шевелец. Я думал, его, может, с сервера кикнул. Ну, в итоге... Чего он в итоге там 500 лет сидел? Что он там хотел сделать? Снова фасти и полтосина. Не раз уже эта двойка игроков оставалась в живых. Посмотрим, сумеют ли они продуктивно сыграть в этот раз. Или все-таки их действия можно будет назвать контрпродуктивными. Отправляются на мид. 34 секунды до конца раунда. Сколько очков играют? А, ну, сейчас пока что до 25. Но если фух убил, выигрывают э, раунд и будет 24-24, то еще одна серия оверов будет. Пока что не могу сказать, до скольки играют. Давайте просто досмотрим этот раунд. Минус от Шарка. Минус от Полтосины в ответ. Ну, 12 хп остается. И Вайтс добивает соперника. Тем самым, дорогие мои друзья, это пятая... Не пятая, простите. Четвертая серия овертаймов. Охренеть, охренеть. Давненечко такого не было. В общем... Теперь победителем становится команда, которая возьмет 28 раунд раньше соперника из ближайших шести. При случае, если будет 27-27, тогда матч продолжится, и это будут пятые овертаймы. Оу! Сразу первая шпуля в голову Полтоси не попадает, однако Полтосина отстреливается еще и умудряется забрать Шарка. Ну, Shark достаточно большой демейдж дилинг успел оставить своему сопернику. Чудом, кстати, никто сейчас в зигзаге не погиб. Странно, что туда не прилетела ни одна хаешка. Кстати, вот сейчас игроки обороны достаточно экономно играют э, с точки зрения раскидки. Да, практически не было никаких гранат приобретено. Ну, по минимуму, так сказать, было э, закуплено. И это, наверное, с одной стороны хорошо, потому что, опять же, это позволит закупиться на последний раунд в случае поражения в двух этих Абдурозик минус фасти Ну и уже установлена бомба, как вы понимаете В двукратном перевесе находились игроки атаки До минуса от Абдурозика Ну, надо сейвить, наверное, я не знаю Мне кажется, сейв здесь куда более адекватное решение Игроки обороны со мной, как вы видите, согласились Ну, сложно, действительно сложно будет с таких позиций пойти что-то выбить Тем более, вот видите, халява подъезжает И это же круто Круто халявный фраг сделать, так сказать Фри-фраг получает Фьюриус К своей и без, тако... без того Замечательной статистики С КДХ-2 58 на 29-то, а? 58 на 29, дорогие друзья Офигеть Такую статистику тоже давненько не видел Ну что, 25-24 Продолжается э, у нас Кровопролитная баталия До сих пор еще команды борются, борются А уже, кстати, сколько времени прошло? Час двадцать уже матч длится Офигеть просто Представьте просто час двадцать Насколько там уже ребята устали Вот час двадцать безостановочно катать в КС-ку Это надо... Постоянно быть собранным, по минимуму стараться ошибаться, напрягать голову, постоянно думать что-то, выдумывать и так далее. Но это жестко. Это жестко, поэтому респект, огромный респект командам, потому что ошибок на самом деле не такой уж и прям вагон. Я видал матчи, в которых в овертаймах люди просто уже перестают играть и играют что-то там на уровне изи-ботов. А здесь нет, здесь молодцы. Молодцы, выдержка хорошая. Ну что, Полтосина отпустил в коннектор соперника. Готовится перерезать ему путь. И есть минус. Ну, молодец. Хорошо понял. Хорошо разобрался в действиях визави. Ну, видимо, 26-24. Видимо. Может и нет. А может и нет. Не дочекал. Один не дочекал, второй прям дал... Ну вот такие вот уже ошибки, это вот уже как раз сказывается усталость, дорогие друзья Это именно уже усталость, потому что да, не дочекать пару пикселей, ну процентов опять же точно чекал бы Любой игрок туда заходящий точно бы что-то чекал Во-вторых, промахов сколько в упор было друг от дружки, да? И настолько, что даже игрок обороны почему-то, ну, Абдурозик решил не доставать пистолет А все равно пытаться сделать минус с, -с, -с авика К Хотя гораздо проще было уже достать тот же самый юсп И с юспа попробовать убить Больше шансов было бы Ну что, у нас вантап снова в коннекторе сидит, в дымах с -с -с Здесь слева от него сидит его соперник Собственно, вот этот, а, вот этот момент, я хотел сказать, сейчас спровоцирует Абдурозика на выход чек окна. но ну, там развеялись дымы, короче, и вантап, в общем, опять отдался, отъехал просто. Постоянно человек занимает а, коннектор, постоянно в нем погибает. Ну, наверное, надо как-то уже и не занимать этот коннектор, в общем-то. Фейк степ, минус от Абдурозика, 4 в 3... Чистый перевес за обороной Да и позиционный В целом, можно сказать, тоже за обороной Однако, конечно, точка А-то как бы практически не прикрыта Здесь есть фьюриус Да ты что? Да ты что? Не-не-не-не-не Не надо на... Убежал Убежал, хорошо Ну, молик в окна в коннекторе у нас уже Пытается работать White Z Которого убивает Фасти И в ответ... Фасти пытался забрать домино, но никто ему это не позволяет сделать. наконец включается в игру Фьюрио Ми тот самый, который сидел в яме. Про которого благополучно почему-то все уже забыли. Хотя ведь он стрелял. В кого как раз, наверное, в кого-то стрелял. Короче, снова он. Я просто балдею, дорогие друзья. И под перекрестный огонь здесь еще и забирают скава. Ну, Ну, ладно. Ладно, вот этот уже раунд как раз-таки состоит из одних пром прям просто сплошь и рядом ошибки. Что предыдущий раунд, что этот 26-25 В пользу команды Клоун Тим Они вроде как бы опять же впереди И для победы им нужно взять два раунда Команда Фух Убил Должна для победы забирать три раунда Что тоже, знаете ли, нужно взять три раунда в атаке Что очень и очень с трудом мне прям верится Фейк снэп. Бабац. Папа, получил еще, кстати говоря, в ногу. Так чуть-чуть совсем. Культурненько. Культурненько получил в ногу. Однако отстреливаться, кстати, продолжает. Фасти. Минус со снайперской винтовкой. Фейк снэп и фасти следом погибают после этого минуса. Далее полтосинка. Шарк. Шарк не успел никого найти. Ну, Полтосина у нас здесь в окнах, в общем-то, сидит. Прям вот чувствую, чувствую. Прям клиент. <laughs> Я имею в виду, Полтосина прямо сейчас клиент на перестрелку. Занимается и коннектор, и парапет, и Полтосина. Рука, лицо, дорогие друзья. Ну вот снова. Снова вот это уже показатель усталости. Ну вот такой минус уже, даже я бы, наверное, не игравший уже в CSGO 500 миллионов лет. Даже я бы, скорее всего, сделал бы такой минус. Но опять же, нужно понимать, ребята полтора часа уже почти в КС потеют. Тут только, мне кажется, уже профессионалы только не будут ошибаться. Только те люди, которые вот КСом ом себе на жизнь зарабатывают. Такие не будут ошибаться. А все остальные, мы, как говорится, все остальные, простые, смертные, 100% где-то будем совершать косяки. И вот они, собственно, такие досадные, неприятные косячки иногда вылазят. 26-26! Два раунда, дорогие друзья, два раунда. И если эти два раунда отойдут в сторону одной из команд, то есть счет будет 28-26, то вот та команда и выиграет. Но если, если вообще такое возможно. Потому что если раунды разбредутся по разным сторонам, то это 27-27, и матч опять не закончится. Простите, дамы и господа. Но это уже прям... Я же как-то вот сказал в матче, что интрига держится. Вот она действительно держится. Полтосина. Минус фьюриус ми. Отдача от Абдурозика. 5 в 3. Еще один минус от Полтосины. Домино и шарк вдвоем домино при этом со снайперской винтовкой на восьми. Его тиммейт... Его тиммейт... Гуляет. Его тиммейт гуляет на точке. А вообще как у себя дома. А вот этот вот челик что делает? Аскаф. Аскаф просто, короче, продал тиммейта. И чу чуть себя не продал. Короче, я не знаю, честно сказать, зачем вот... Зачем именно так было сделано? Но зато, с одной стороны, его неоднозна... Ой, еще и в шарку попал. Неоднозначная его позиция отчасти принесла возможность победить в этом раунде. Потому что не ожидал игрок атаки, выходящий из ямы, что его кто-то в упоре будет встречать. И это матч-поинт очередной, дорогие друзья. 27-27. Или же победа команды Клоун Тим. Или же... Короче, либо клоуны победили, либо продолжаем агонию <laughs> Ну, почему агонию? Потому что, опять же, уже все ошиб ошибки становятся все серьезнее Все более явными Их становится более, так сказать, лучше видно Ну, это, кстати, раунд на Б Неожиданно, но вот с таким счетом Разыгрывать что-то фастовенькое под Б Что-то такое массовое Это, по-моему, рискованно И команда, фух, убил Вроде бы как согласны с тем, что это рискованно. Но такой черт только всей команды был туда идти, вот для меня загадка. Но окей, допустим. Ну, допустим. Ну, все. Сбор информации под спотом Б вообще никого нету. Сбор информации для Фастика, который на миду уже, конечно, увидел. Увидел все наглые движения своих соперников. И начинается проход. Вообще непонятно, кстати, куда. Но Фастик чувствует, что в аптаун может кто-то залезть, на самом деле. И действительно так и происходит. Там у нас сейчас уселся Шарк. Чувствует, но что-то, что-то где-то не понимает. Два минуса от Фьюрёс дорогие друзья. Проход на точку А. Наглейший, железнейший. А, пули непробиваемый, бетонный, я бы сказал. Минус от Полтосины. Вантап. и Полтосина вместе с Фастиком. Остаются, значит, три игрока. Фастик забирает Вайдзе. в 3. Три в три. Минус от Вантапа по Шарку. Ответка от Фюрес Ми. Ну, сложно, сложно будет. Сложно будет такое и выиграть, и проиграть одновременно. Полтосина, минус Фюрес. Последним остается Домино. И в два ствола, дорогие друзья, Домино все-таки убивается. Джи, Джи. Двадцать восемь! Нахрен! Двадцать шесть! Вот это потная катка! Да что вы, черт возьми, знаете о потных катках после такого? Офигеть! Я реально прям... Реально прям устал.